Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в гостях у нас 13-й чемпион мира по шахматам глава Совета Фонда защиты прав человека и наш коллега по форуму Свободной России. Гарри Каспаров. Гарри Камич, здравствуйте. Добрый день, Данил. Очень любопытные новости поступают сегодня к нам. В частности, сегодня стало известно, что два крупнейших российских олигарха. Представители путинского олигархата Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в британский суд на издателей книги «Люди Путина, как КГБ вернула себе Россию и перешло в наступление на Запад». Речь идет об исках клеветей, защите чести и достоинства. И что же мы видим? Получается, что щупальцы путинизма тянутся на Запад, чтобы манипулировать западными демократическими институтами. Как обрубить эти щупальца? К сожалению, ничего нового здесь нету Путинский режим давно уже манипулирует на Западе всеми инструментами свободы слова и легальной системы. Не случайно им так нравится держать свои деньги в странах, где есть верховенство закона. И понятно, что у российских мультимиллиардеров не будет проблем найти английских юристов, которые будут с пены у рта защищать их право отбивать клеветнические измышления о том, что они якобы действовали по, по, по, по указаниям Кремля, и являются кошельками Кремля и так далее. Но здесь на самом деле довольно интересная ситуация, потому что эти два иска от альфовцев, от Фридмана и Авина, они как бы стали частью, Большой олигархической атаки. Первым подал иск Абрамович. Вот. За ним сразу подали Фридман и Авин, но также еще есть иски от Шалова чегиринского и Роснефти. Что интересно, что, насколько мне известно, все эти иски поданы от разных юридических компаний. То есть понятно, что как бы они создают иллюзию того, что действуют они без, без какого-то согласования. Вот. Но судя по тому, как все это произошло, особенно если посмотреть на время подачи исков, то наверняка, как говорится, если несмотря на разные юридические компании, которые в Англии сейчас были наняты, команда шла из одного места. Более того, как я понимаю, только иски Авена и, Авена и, и Абрамовича попадают вот в этот временной лимит. Потому что по, на, на иски о клевете есть годовой лимит. И они подали буквально там за неделю до истечения этого срока. Иски Чегиринского Роснефти пришли позже, поэтому они уже, по-моему, по, по пойдут по другой категории. Типа там защиты там информации или, или, или что-то в этом роде. Вот. Но ясно, что как бы, большого желания влезать в такую историю у олигархов не было. И, наверное, как им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться. Потому что на сегодняшний день... Ситуация отличается, скажем, от тех исков, которые Абрамович подавал и обычно выигрывал. Это не один какой-то олигарх, особенно как Абрамович интегрированный в английскую уже там социальную жизнь. Вот. Мы имеем дело просто с, с наездом русских олигархов плюс роснефти на вообще, как бы ну во-первых, очень большое издательство, одно из самых престижных издательств, а во-вторых, судя по всему, книга, которая, была, которая вызвала, вызвала такую у них ажиотаж «Люди Путина», она имеет достаточно большой фактический материал. Вот эта э, журналистка Кэтрин Белло, работавшая в Москве, она утверждает, что у нее достаточно документальных свидетельств, чтобы подтвердить то, что в книге есть. И насколько мне известно из разговоров, тот я говорил с тем Люком Хардингом, Человеком, большим экспертом по России, вот который написал уже, написал уже свое, свое мнение по этому поводу. Вот. Пиаровский эффект от этой истории может оказаться очень негативным, более даже сказать, разрушительным для российских олигархов, потому что выглядит все это ужасно. супер Супербогатый... Русские олигархи, явно, как говорится, ставшие богатеями благодаря Путину и его покровительству, пытаются заткнуть рот престижному английскому издательству. И а, а, вот эта координированная атака, она может иметь обратный эффект. Понятно, что процесс будет бесконечно долгим, что до суда дело дойдет, если дойдет не ранее, чем через год-полтора, то и два. Вот. Но э, за это время может могут произойти немало интересных событий, связанных именно с, с, с э, дальнейшим ужесточением английского общественного мнения. И соответственно, это мне не давит на правительство, и возможно, как бы, позиции правительства, потому что э, ну Всем более-менее понятно, как, чего, добиваются, чего добиваются этими исками путинские олигархи. И англичане, в общем, известны своей в свободе слова и, и, и демократическим институтам. И поэтому э, э, иск это, иски эти могут иметь эффект ровно обратный тому, на который рассчитывает Кремль. А не кажется ли вам, что на наших глазах разворачивается широчайшая кампания по удушению Вообще, свобода слова для тех, кто позволяет себе за пределами России критиковать путинский режим. А, совершенно очевидно. Режим боится панически а, любой правдивой информации о его преступлениях. И а, никаких нету... Основание полагать, что задушив практически все источники независимой информации в России, что они остановятся на, только на, на, на территории нашей страны и не, и не попробуют сделать то же самое за рубежом. Особенно учитывая то, что в странах, как, например, в Великобритании, есть довольно, довольно жесткое законодательство, регулирующее так называемую ну, клевету. В других странах есть, наверное, какие-то иные возможности. Но при наличии таких безумных денег финансовых средств, которым располагает путинская олигархия, искушение слишком велико. И проблема найти, найти адвокатов, которые будут, которые будут защищать их права, тоже как бы, эта проблема не стоит. Поэтому, мне кажется, то, что произошло сейчас вот, вот, с этими исками, говорит о том, что в Кремле приняли решение на дальнейшее ужесточение вот, всех, всех отношений с, со свободным миром. То есть переход идет в режим еще более жесткой конфронтации. Но это опять, это типичная игра такая, повышение ставок. И пока, к сожалению, в общем-то, Кремль не видит, не видит для себя границ в этом ужесточении, потому что много лет им это сходило с рук. И то, что сейчас ситуация меняется, мне кажется, они до конца не чувствуют. Им кажется, и, и У них есть ощущение, что как это проходило раньше, вот такой наглый наезд а, а, и а, в итоге отступление а, а, западного мира. Также это будет происходить сейчас. А есть ли на Западе понимание того, что это настоящая политическая атака на их институты и возможно ли однажды принятие просто политического решения, которое перекроет для путинских олигархов, спецслужб, пиар-контор и айтишников возможности для того, чтобы вот, вмешиваться в процессы на Западе? Никто гарантировать такого жесткого ответа пока не может, но совершенно очевидно, что сегодня вероятность такого сценария гораздо выше, чем она была даже год назад. Мне кажется, что вот эта история с высылками дипломатов, там десятки дипломатов высылают из разных стран, говорит о том, что постепенно происходит процесс переосмысления отношений с путинской Россией. Но не будем забывать, колоссальные лоббистские возможности путинского режима. Два десятка лет покупки а, лоббистов, агентов своих, а, а, западных политиков, бизнесменов, интегрирование сотен миллиардов украденных в России денег в западную экономику, это все не проходит бесследно. И то, что сейчас мы видим, в общем-то, довольно а, как бы серьезный отпор, который, который получают а, а, путиноиды на Западе, говорит о том, что ситуация меняется. Она... Может, измениться не так скоро, как нам хотелось бы, но впервые мы говорим вообще о вещах, о которых раньше помыслить не могли. Когда мы говорили там несколько лет назад об отключении Свифта, все смеялись, показывали пальцем, говорили, что с этими радикалами нельзя иметь дело. Это еще не происходит, но эта тема уже обсуждается. То есть даже видно, как по, по уровню обсуждаемых тем и мер против российской агрессии, как там в Украине прямой, так и гибридной, можно, можно, можно, делать, можно сделать заключение, что Запад, ну, скажем так, сосредотачивается, готовится к, к, к полномасштабному ответу. Вот. И мне кажется, что этот тренд уже как бы стал доминирующим. Скорость продвижения в эту сторону мне до конца неизвестна, но вектор уже определился. На прошлой неделе Европарламент принял э, резолюцию, шокирующую по своей резкости, ну, шокирующую для современной Европы, в которой звучат предложения отключить Россию от Свифта, то, о чем вы говорили, и даже более радикальные предложения, такие как введение фактически нефтегазового эмбарго против путинской России. На ваш взгляд, вообще это реально в обозримой перспективе? А, судя по всему, а, а, это перестает быть... А, а чем-то из области ненаучной фантастики. Дело в том, что как бы, Запад же реагирует медленно, но бюрократическая машина, вот, демократических государств, она когда раскручивается, она уже двигается неотвратимо. Запад очень не хочет конфронтации с Путиным. Запад очень не хочет вот этих, вот этих страшных мер, отключения свифта, нефтегазового эмбарго. Но Запад еще больше боится полномасштабной войны. И если... если это является единственным способом остановить войну, то эта угроза будет, уже была озвучена. И у меня, я, кстати, никаких сомнений, что в случае э, перехода э, как бы в наступление на украинском фронте путинских, э, путинских войск, э, Запад вынужден будет пойти на крайние меры. Э, понимая, что э, путинская агрессия переходит уже все, все возможные рамки, даже, даже с учетом вот той... Э, политической, я бы сказал, импотенции Запада, который демонстрировал последние два десятилетия. И судя по всему, в России это понимают. Сегодня Мария Захарова, официальный представитель МИДа, заявила о том, что российские власти рассматривают вариант отключения России от Свист. Это пока гипотетический вариант. Тем не менее, они готовят какие-то а, запасные варианты. А как вы вообще оцениваете технологическую способность путинского режима противостоять коллективному Западу? Достаточно невысоко. Это, мне кажется, иллюзия, что вот они подготовят эти меры, те меры подготовят. А путинский режим же, на самом деле, он сам по себе гибридный. А, Сила его заключается не в авторки, а в как скажем, сталинский режим, который там выстраивал, там все внутри страны свою бомбу делали, там, там свои, свои, свои оружие. Хотя все равно в критический момент потребовалась помощь Запада. -лист потребовалась. Конечно, да. Вот, да, да даже, даже несмотря на всю эту подготовку. Вот, а, путинский режим изначально был встроен в западный мир. И вот эта модель, воруем здесь, держим деньги там. Она стала по существу доминирующей для, для путинской олигархии, вообще вот для этого мафиозного устройства. Обрубить все, все концы связи с Западом – это просто поставить под, под сомнение, даже не под сомнение, а просто разрушить эту модель, которая работала уже а, два десятилетия. В принципе, она, она начала складываться при Ельцине, но при Путине она приобрела уже как бы, характер такой законченности. А, и... А, не случайно такие огромные деньги вкладываются в лоббирование, в пропаганду. Ну, Россия просто имеет безумные бюджеты. И в основном, конечно, они, они работают на пропаганду за рубежом. Вот. И я не представляю, как путинский, путинский режим сможет устоять в ситуации вот, вот такого нового железного занавеса. Особенно если вход, как говорится, пойдет главная мера, а именно нефтегазовый эмбарго. Потому что на этом путинский режим и живет. Конечно, можно без конца говорить, что там а, треть или сколько-то там примерно такое количество российского газа идет, получает Европа. То есть, Европа зависит например, на треть от российского газа. Но, по-моему, процентов 80 российского экспорта идет в Европу. То есть, совершенно очевидно, кто, кто будет а, крайним в этой истории. Если Европа готова пойти на эту конфронтацию, вот, то можно не сомневаться, что эти объемы будут как-то компенсированы. Все-таки газа довольно много. Да, это будет неприятно, это, конечно, будет проблема а, для европейцев. Но а, если, если а, это случится, то совершенно непонятно, как долго продержится вообще российский режим. Потому что, а куда, куда будет это все девать? Вот, Китаю столько не нужно, и, там, как говорится, и а, а, там даже нет таких технологических возможностей. Вот, а перенаправить трубы не удастся. И, в общем, рынки, как известно, занимают другие. Мы понимаем, что сегодня, сегодня желающих занять эту нишу газпромовскую будет более чем достаточно. В то же время в самой России происходят довольно странные вещи, которые наводят на мрачное размышление. За последние недели я прочитал о двух малозаметных событиях, которые заставили меня задуматься. Первое – это разговоры об ограничении экспорта бензина из России, а второе – это инициатива МВД, публичная инициатива о немедленном отзыве всех нелегальных эмигрантов из России, причем это было сделано ультимативно, количество этих эмигрантов уже посчитано, это около миллиона человек. К чему они готовятся, Игорь Екатерина? Трудно сказать, к чему они готовятся. Не исключено, что многие вещи они происходят параллельно, и не обязательно, что правая рука знает, что делать левая. Вот понятно, что МВД должно демонстрировать большую активность, и там борьба с нелегальными мигрантами это, в общем, тоже какая-то какая -то, какая -то имитация этой активности. Мне не совсем понятно, как, как это связано с какими-то дополнительными агрессивными действиями, может быть, они действительно готовятся к, к режиму изоляции. Я в этом сильно сомневаюсь, потому что это вызовет серьезнейший раскол в правящей элите. К этому как бы на, на, на это уговора не было. И если какие-то силовые структуры планируют такие действия, то я полагаю, что э, им придется проводить зачистку среди своих же, потому что переход, переход к, только к террору в, в условиях осрожденной крепости он, мне кажется, идейно противоречит самой путинской модели гибридной, э, которая и и, и продемонстрировала такую устойчивость. Э, ну, я еще раз говорю, мне кажется, что сегодня то, что происходит в нашей стране, как бы указывает, указывает на то, что власть сознательно сокращает как бы, вот, ну, вот территорию как бы, общения с населением. То есть, как бы, вот, если, вот, опять, силы, сила путинского режима была бы в гибридности, в том числе гибридности политической. То есть, допускались до определенной степени разные формы оппозиционности. Вот. Но а, понятно, что как любой режим он эволюционирует а, именно в сторону ужесточения, любой диктаторский режим. И сегодня мы, в общем, подошли к ситуации, когда а, силовые структуры являются доминирующим фактором. А, и понятно, что любые, любые другие меры, а, которые казались бы разумными несколько лет назад, они сегодня просто отметаются. И там разгром организации Навального показывает, что, в общем-то, какие-либо... А, оппозиционные действия, даже в рамках допустимого, в России больше в путинской России сегодняшней больше невозможно. Судя по всему, под эти процессы подводится идеологическая база. На днях секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, один из фронтменов путинского режима, все чаще появляющийся в СМИ, выступил с неожиданным заявлением о том, что Иван Грозный был очернен Западом. И что же это такое, Гарри Кимович? Это что, какая-то новая идеология? Идеология опричнены ну, э, ну, такая новая старая идеология, потому что как бы, попытки реабилитировать Грозного помочь помощи предпринимались. Вот. Не знаю насчет западных историков, но, по-моему, у российских историков тоже сложилось довольно устойчивое представление о, о Грозном, как, не просто как о, о, о жестоком царе, а о царе, который, в общем-то, довел Россию, довел Россию реально до смутного времени. На самом деле, а, а, то, что происходило при Грозном и те вот события, которые последовали за его, за его кончиной, они, в общем-то, указывают, указывают на то, как, какие какие какие последствия приводит опричнина и, и подобное жестокое, жестокое правление, ну не говоря о том, что в принципе поражение в Ливонской войне еще раз показало тогда, в общем, отсталость России от, от, от западных стран и неспособность, в общем, бороться на геополитической арене того, того времени. Если я не ошибаюсь, вот в, в в Новгородском памятнике к тысячелетию Руси открытом получается в 1862 году. Александром Александром Вторым освободителем, а фигура Грозного отсутствует просто. Его, по-моему, просто изъяли. Причем это, это решение было властей русских. Ну, можно, конечно, заподозрить и, и Александра Второго, и вообще и, и, и, его, и его сановников в, в русофобстве. Но в общем, ну пока еще так далеко Патрушев не зашел, но, но, но сама попытка, в общем, снова приплести каких-то иностранных, иноземных историков к очернению России, в то время как а по этому периоду России у нас есть, мне кажется, довольно четкий консенсус отечественный, показывает, в общем, насколько, насколько далеко зашла вот эта шизофрения в отношениях с Западом. Но Патрушев, может быть, так далеко не зашел, а вот Зоркин зашел, говоря о том, что крепостное право это одна из российских скреп, и фактически раскритиковав решение было отмене в свое время. Мне кажется, Зоркин даже пытается бежать впереди паровоза, просто доказывая свою, свою незаменимость и готовность штамповать любые решения. Вот. хотя в какой-то мере надо сказать что то что сказал зорькин отражает сегодняшние российские реалии то есть ну нет формально нет крепостного права но по большому счету как говорится, если кстати поминать и тех же иммигрантов то есть крепостное право оно, оно, оно продолжает в разных формах существовать потому что закабаление простого человека бюрократией, как силовой так и просто адми, ну, администрации оно, в общем то мне кажется там уже уже напоминает там худшие худшие сталинские времена а вас вообще все это не пугает весь этот идеологический симбиоз Сталин, э, Иван Грозный, Причнина, э, Собачья Голова и так далее? Такое впечатление, что действительно над Россией сгущается какая-то фашистская мгла. Ну, мне кажется, уже эта фашистская мгла сгустилась. Мы на самом деле живем на самом деле в, в этой атмосфере и дышим этим воздухом. А, ну, те, кто остался, остался в нашей стране. Вот. А, и... Ам... С одной стороны, конечно, это, это пролог как бы, к событиям трагическим. Опять, мы все-таки читали книжки и знаем, чем это кончается. С другой стороны, это шанс на то, что режим рухнет. Потому что режимы, которые переходят к такой, к такой а, а жесткой конфронтации с собственным народом и с, а, с остальным миром, они долго, долго не а, сохраняются. Они, они, он, не, он не может... Функционирует бесконечно даже, даже с теми материальными ресурсами, которые сейчас скоплены за счет украденных национальных богатств природных богатств. Эм, поэтому, может быть, это неизбежная, неизбежная дорога в будущее. Кстати, об этом хорошо мне кажется писал Геннадий Гудков. В общем, довольно четко зафиксировав, что мы, мы переходим в новое состояние, когда надо понимать, что никаких ограничений больше э, у режима в, в подавлении любой формы не то что оппозиции, а э, даже не то, что именно инакомыслие, а вот просто вот, попытки просто... Сомнений. Сом... Вот, вот, сомнений. Все это будет, все это будет конечно, искореняться. Вот. Другое дело, что здесь, мне кажется, важно все-таки, пока у нас есть время, вспомнить, что мы об этом предупреждали. Много лет мы говорили о том, что это неизбежно. И много лет на нас, на нас показывали пальцем, э, говорили о том, что мы враги эволюционного развития, что мы хотим революции, что если мы будем тебя так вести, то в России придет фашизм, потому что если не Путин, то фашисты. На что я помню, да. да. На, на, на, на, на, на что мы говорили, что фашизм против России с Путиным, мы были правы. На самом деле, вот деятельность самого разного а, спектра, так называемых, ну, я бы не сказал, соглашателей, тех вот оппозиционеров, которые верили в эволюцию режима препятствовал созданию единого фронта против нарождающейся путинской диктатуры. И а, то, что было нам понятно еще, как в, в, во второй плане первого десятилетия этого века, вот, а, к сожалению, в общем, материализовалось. И те моменты, такие вот буквально такие Окта возможностей, которые захлопывались очень быстро, как в декабре 2011 года, они, они, эти возможности были упущены, потому что доминировала позиция о том, что с режимом наш надо будет договариваться, что, что там всегда будут какие-то медведевы, которые будут говорить про свободу лучше не свободы, и что вообще Путин – как бы, это, это проходящее, что Россия все-таки будет, будет развиваться в правильном направлении. Вообще у нас есть много, много позитива, на который вот эти радикалы, вот, как мы с тобой, не хотим обращать внимания. Вот поэтому мы оказались где мы оказались. И интересно, что даже сегодня, даже сегодня, мы все равно слышим какие-то голоса о том, что не надо не надо... А, а, драматизировать. Да, да. да, драматизировать, не надо приукрашивать события. Вот. А, а, в этом плане, как говорится, ничем не отличаются там партии яблоко от, от коммунистов, да, даже от жириновцев или от Мироновцев. Сейчас они, наверное, уже, я не знаю. А, видно, что вот этот идеологический такой винегрет, который сегодня сложился вокруг, вокруг а, а, путинской администрации, он, в общем, а, ну, понятно, он теряет уже свой вкус и цвет ну, в силу того, что все-таки там все уже все все, все его ингредиенты уже давно, как говорится, они потеряли, потеряли свою, свою первоначальную свежесть. А, да. Да, свежесть. Вот. Но тем не менее, тем не менее, они продолжают, продолжают играть в эти игры. И, и по-прежнему мы слышим голоса о том, что 2021 год у нас выбор в Госдуму. То на фоне тотальных репрессий просто и подготовки к закрытию страны потенциальный. Вот. Мы все равно слышим эти голоса. И, к сожалению, это, это э, то, что э, во многом предопределило исход противостояния э, вот общества с, с, с режимом. А Об этом, кстати, хорошо вам писал несколько дней назад под Александр Подробинник о том, что на любом этапе противостояния на рождающей диктатуре вот есть набор способов, который, который может привести к успеху. Если бы общество было готово противостоять в 2005 году или даже в 2011 году, может быть, мы избежали бы худшего сценария. Но для этого нужна была готовность понимать, что за эти права надо было бороться. Тогда возможностей было гораздо больше. Режим тогда не готов был к таким жестким, жестким мерам подавления. Увы, эти, эти возможности были упущены. И сегодня нам просто надо четко как бы отфиксировать свои ошибки, чтобы понять, как нам двигаться дальше, когда появится новое окно возможностей. У Александра Подробейника в этой его вот статье, кроме аналитической части, где он говорит о том же, о чем и вы, есть и свои предложения, такие как отказаться платить налоги этому государству, перестать сотрудничать в каких-либо формах, забрать свои вклады и государственных банков. Насколько вообще реалистичны, на ваш взгляд, такие предложения? Мне кажется, это попытка просто найти адекватные способы сопротивления в этой ситуации. Понятно, что любые силовые методы борьбы сегодня безнадежны и как говорится, приведут к, к еще большим репрессиям и к, к немедленному уничтожению тех, кто, кто готов взяться за, за, за оружие. Это, естественно, это отпадает. Значит, остаются способы как бы вот, изоляции власти от населения. И то, что предлагает подробиник, на бумаге это звучит хорошо. Вопрос, как это реализовывать в России. У меня нет на это, на это ответа. Но это, вот возвращаясь, например, в 2005 год, я помню, тогда обсуждался вопрос о том, что значит, устраивать, ну как бы бойкот тем, кто делал по тем, по тем временам неприличные вещи. А, увы, эти идеи бойкота все, все, как говорится. Растворились в тумане, в тумане. Были возможности действительно как бы предотвратить появление всех этих там Соловьевых и прочих, там, прочих киселевых, которые вот сегодня ведут эту пропаганду, на, на раннем этапе, создавая вот как бы барьер отчуждения между приличными людьми и, и, и, и, и, такими, и теми, кто был готов служить режиму. Увы, увы, у это не произошло, потому что все равно вот эти связи продолжали сохраняться. Вот там, и я помню, там эти тусовки там Эхо Москвы, когда там Очер... отличался очередной юбилей, где все встречались, и такое ощущение было, что у нас вообще в стране все нормально, что можно продолжать, продолжать общаться вот, с теми, кто в тот момент еще, конечно, не вел себя так, так развязно и так похабно и так нагло, но в принципе демонстрировал полную, полную готовность перейти любую красную черту. Вот. Сегодня подробнее прав, сегодня нужны другие меры, и скажем, отказ от платы налогов и Перевод денег из, из государственных банков в частные, хотя у нас тоже частные банки находятся под контролем государства. Это, по крайней мере, как, какой-то какой демонстративный шаг. Вот. Я не думаю, что он приведет к каким-то немедленным результатам, но, по крайней мере, вот, возникает, возникает ситуация, когда у властей воз, появляется, появляется как бы новый фронт внутри страны. Вот. Я помню, вот был... Была такая тема, что что вы хотите? Вот вы перестанете это самое, значит, э, э, покупать там хлеб, потому что если вы идете в булочную, в принципе, то вы, значит, это самое, то вы э, тем самым уже вступаете в какие-то отношения. Вы, значит, покупаете что-то. Вот. если вы там, что-то платите, вы все время все время участвуете в каких-то операциях. И я говорил о том, что вообще поход в булочную там и, и и покупка хлеба и э, участие в управлении какой-нибудь там зерновой государственной компании это вообще разные вещи. Вот. Но вот эта постоянная подмена, она, она как бы э, должна была по замыслу тех, кто это делал, деморализовать людей. Потому что ну, вы все равно участвуете в этих, в этих процессах. И тем самым как бы выдавалась индульгенция уже тем, ну, в первую очередь, сислибам, которые напрямую участвовали в формировании экономического потенциала путинской диктатуры. Я так понимаю, что подорганизованная оппозиционная деятельность в России вы уже подвели черту. Ну, подвел черту не я, подвел, под, под, под, подвел черту путинский режим. Я просто говорил о том, что это рано или поздно это случится, потому что любая диктатура, она может терпеть а, формы оппозиционности, инакомыслия и даже сомнения до определенной черты. И сейчас мы подошли вот к, ситуации, к, к, к такому историческому моменту, когда а, а, в, любая, любая деятельность, не санкционированная государством, она будет жестоко караться. То есть вы думаете, что тоже движение Алексея Навального, если можно так назвать, вот всю эту структуру штабов, фонда и просто сторонников, оно все-таки на данном этапе потерпело поражение и уже не сможете как себя проявить? Потерпело поражение, но это правильная характеристика. На самом деле это, не, это же не была борьба, в которой они противостояли режиму, который боролся с ними и что-то не мог сделать. Их терпели. И это, кстати, тоже возвращает нас там, к тому же 2011 году, или году, когда начались репрессии против координационного света оппозиции. Я помню, когда в 2013 году, в общем-то, под угрозой, в общем-то, ареста, в общем я решил остаться за границей, какой поднялся вой среди вот этих, э, э, э, э, э, э, э, я не знаю, как их правильно квалифицировать, э, но ну, наших, в общем, записных оппозиционеров, что вот бегут, боятся, вот, а мы продолжаем борьбу здесь. Я всегда говорил о том, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока Кремль будет считать, что эта борьба как бы его в какой-то мере устраивает. Я не знаю почему, не даю не детали. деталей. Главное, что э, вот деятельность оппозиционной в России была допустима в тех рамках, которые по каким-то причинам кремлевская администрация считала это выгодным. И э, мне кажется, Алексей и его команда, они просто не почувствовали момента, когда эта ситуация поменялась принципиально. А, а, она стала другой. А, он не переступил красную линию, которая была нарисована раньше. Просто эта линия сдвинулась в его сторону. А он и его команда это не почувствовали. Вот. Другое дело, что он, конечно, сейчас героически борется. И, в общем, надо сказать, что как бы, вот то, то, что случилось с ним, это, это еще одна демонстрация того, что общем, с режимом можно бороться. И действительно, как бы, вот он принял для себя такое, такое ответственное и, надеюсь, не, не, не, не, не решение, которое не будет иметь трагического конца. Но это также показывает, что сегодня режим не реагирует даже на, на такие ситуации, которые а, а, приносят, безусловно, серьезный ущерб а, международному престижу путинского режима. Вот. А, я не говорю у, ущерб России, потому что все-таки Россия и путинский режим вещи разные. Вот. Но... А, Готовность просто игнорировать требования западных, западных лидеров о освобождении Навального показывает, что сегодня никакая реакция, вот, не подкрепленная конкретными действиями, на Кремль не, не оказывает никакого влияния. Вот. И поэтому вот, сегодняшняя ситуация в России как бы вот, она, она выглядит достаточно бесперспективной, потому что пока режим уверен в своей безнаказанности. Как долго это продлится, посмотрим. А мне кажется, что, в общем, на горизонте сгущаются для них тучи, и вопрос, как скоро они, они разразятся какими-то атмосферными осадками. А вам не кажется, что сама команда Алексея Навального до сих пор, на самом деле, не осознала вот этого сдвига красной линии? Я говорю об их риторике, которая фактически не меняется, об их действиях, которые они предпринимают, и, наконец, об их планах. А речь идет прежде всего об умном голосовании, конечно я понимаю, как трудно отказываться от каких-то действий, которые много лет подавались как главный способ борьбы с режимом. Совершенно очевидно, что идея умного голосования, она себя полностью дискредитировала, ровно потому, что на сегодняшний день российская власть, бы, сегодняшний режим, представляет, если не монолит, во всяком случае, довольно-довольно хорошо спаянную структуру, в которой там разницы между там жириновцами Мироновцами, Прелепинцами и прочими Зюгановцами никакой нету. Вот. И если туда, туда будут вкраплены какие-то кусочки там кусочки яблока, от этого как говорится, как говорится, этот этот этот этот несъедобный пирог как бы съедобным не станет. Вот. Поэтому продолжать эту, продолжать эту деятельность, ну, это дает какое-то моральное удовлетворение. но совершенно очевидно, что если, если они сохранят вот как бы эту риторику, при том, что это только риторика, потому что штабы разгромлены, на самом деле ничего организационного, вот элементов организации, которая могла бы это двигать, уже больше нету. Но продолжение этой риторики, ну, во-первых, вводит в заблуждение людей, а во-вторых, в какой-то момент заставит, заставит их поддерживать абсолютных отморозков. Ну, ровно потому, что, как бы, в некоторых случаях, я не знаю, там, единорос может оказаться. Не то чтобы лучше, там ну, очень трудно разбираться в оттенках вот, этого, вот этой э, совершенно несъедобной субстанции, вот, э, дурно пахнущей, но тем не менее он может оказаться, ну уж по крайней мере не хуже, чем какой-нибудь там э, зюгановец, требующий срочно восстановить памятник Сталину, там вообще там э, памятник Дзержинскому и перестрелять всех оппозиционеров. В том числе, между прочим, скажем, очень часто э, эти же, эти же э, э, кандидаты из умного голосования, они они занимают еще более жесткую позицию в вопросе преследования Позиции, и конкретно самого Алексея Навального. Да -да. Это, будет, это, будет, это будет такая форма когнитивного диссонанса, еще раз показывающая, что, вот как ты сейчас сказал, а, а, а, был упущен момент, перед, когда красная линия была сдвинута. И э, сегодня, сегодня какие-то вещи, которые продолжают говорить э, о в свободе сторонники э, Навального, они просто, мне кажется, ну, это такое механическое повторение, э, при том, что ситуация принципиально иная, и просто они либо не могут этого понять, либо просто не хотят этого принимать. Кстати говоря, о сортах вот этой субстанции, о которой мы сейчас говорили, сегодняшняя новость. Владимир Жириновский призвал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, а также двух сопредседателей Справедливой России Миронова и Прилепина. Эшелонами... А за что? Сейчас я расскажу эшелонами в Сибирь запретить левые партии слова коммунизм и социализм. Как вам такой вариант декоммунизации от Жириновского? Нет, на, самом деле, на самом деле новость очень хорошая, потому что она показывает, что внутри идет большая борьба. Потому что понятно, что Жириновский и Зюганов, это говорящие куклы в данном случае, как говорится, очень высокооплачиваемые, как мы понимаем. Озвучивающие какие-то какие тренды, которые должны, должны изображать политическую борьбу в России. Вот. Интересно, что, что, что на это скажет Зюганов. Вот. Но эта борьба, она, в общем, на самом деле, она имеет некоторые отголоски в обществе. Жириновский всегда чувствовал, что существуют какие-то вот тренды, которые, которые можно, можно оседлать, все-таки он-то точно будет участвовать в выборах. Как бы. Они же там между собой борются. Понятно, что они все часть путинского режима, но внутри него идет своя борьба. Так же, как и там внутри Сталинского политбюро была борьба, и Брежневского политбюро. Это... Никто, никто это отменить не может. Любая, любая диктатура, она все равно имеет внутренние противоречия, вот, и, и внутри нее происходят какие-то события. К нам это прямого отношения не имеет. Единственное, что это, почему это хорошая новость, она указывает на то, что на самом деле в обществе запрос на декоммунизацию существует. Вот. И тем, кто говорит, что это, это э, бессмысленно, что страна очень левая, я не знаю, я, я в этом сильно сомневаюсь. На самом деле я считаю, что э, будущая Россия, она в состоянии будет как бы, вернуться вот, в семью цивилизованных э, народов, как бы, стать, занять свое подобающее место в мире, только пройдя период самой-самой полной как бы, и окончательной декоммунизации. И как бы, вот завершение этого исторического периода, которое, которое невозможно без подобающей оценки преступных действий советского режима. Вообще да, это интересно, потому что я лично, я могу ошибаться, конечно, но я лично помню подобное высказывание Жириновского только в 90-х годах, когда атмосфера все-таки была иной в стране. Это же о чем-то говорит. Вот, Жириновскому нельзя отказать в том, что он понимает, что существуют определенные тренды. Определенные тренды. Вот. И опять это все как бы для решения своих конкретных проблем, может быть, может быть для создания дополнительной интриги. Там. Вот сейчас, вот как бы, вот там, что у нас на выборах уже как бы ничего не осталось, но Шариновский борется с Зюгановым, коммунисты с антикоммунистами. Но тем не менее, это означает, что существует тренд, существует запрос в обществе. Вот. И поэтому, на мой взгляд, в общем, сегодня нельзя никоим образом отказываться от, от э, нашей позиции, которую на форуме мы, мы многократно озвучивали: о том, что будущее России неразрывно связано с ее способностью а, а избавиться от преступного советского прошлого. Ну, наконец, последний сегодня вопрос, Гарри Вот в этих условиях сгущающейся тьмы, все-таки что делать нам? Я имею в виду вот позицию, которая еще за рубежом, и та, которая осталась в России хоть кого-то. Что мы можем делать сейчас? Те, кто остался в России, я ничего посоветовать не могу, ровно потому, что я считаю это неправильным. То есть мы все-таки находимся в относительной безопасности, а эти люди рискуют всем, причем сейчас уже не только свободой, но часто и жизнью. Каждый принимает свое решение, что и как он может делать, используя те, те может быть, минимальные возможности, которые сохранились. Наша задача, во-первых, продолжать, продолжать то, что мы делали, это именно работать над санкциями, и разоблачать преступную сущность путинского режима за рубежом. Нам необходимо, чтобы свободный мир признал в Путине экзистенциальную угрозу своему существованию. Нам необходимо создать единый фронт борьбы, борьбы против путинской диктатуры, который позволил бы нанести режиму геополитическое поражение. Желательно несколько. Если мы смогли бы добиться действительно как бы успехов в этом, в этом, на этом направлении, вот, плюс индивидуальных, индивидуальные санкции, которые начинают кусаться. Это дало бы, мне кажется, дало бы, мне кажется, определенный эффект. Ну и кроме того, мне кажется, надо все-таки пытаться, пытаться объединяться. Нам надо все-таки создавать какой-то на будущее какой-то единый фронт сопротивления, который мог бы, мог бы стать альтернативы в глазах россиян в случае а, надвигающегося краха путинского режима. А, нужно готовиться к этому, нужно говорить о том, что будет дальше. То есть, на самом деле, нужно еще видение будущего. Об этом мы много говорим, но пока еще никогда ни, ни, никто как бы до конца это не сформулировал вообще, куда придет Россия, что мы будем делать. В общем, на многие вопросы, на которые как говорится, мы не хотели отвечать, скажем там, о территориальной целостности России о, о, о, о том, насколько, насколько могут взаимодействовать в, в рамках единого государства образование в том числе национально-территориальные, которые явно живут сегодня по другим законам. То есть это вот это те дискуссии, которые надо проводить сейчас, пока у нас на это есть время, чтобы в момент, когда наступит вот день X, чтобы у нас были, хоть, была хоть какая-то дорожная карта, как двигаться дальше и не повторять ошибок прошлого. То есть в решительный момент выйти с готовой папкой. Ну, папку, ну, мы ее не обязательно скрывать, на самом деле, об этом сейчас можно говорить, но важно демонстрировать, что у нас, у форума свободной России есть, есть, есть видение будущего и есть способность объединять людей, потому что на сегодняшний день, ну, что мы будем говорить объективно, не осталось никакой организованной силы, имеющей хоть какую-то историю, противостоящей путинскому режиму. Штабы Навального разгромлены, в принципе, все остальные структуры носят такой достаточно аморфный характер. Форум остался единственной площадкой, на которой, которой соединяются разные течения. И нам кажется, укрепляя вот форум, под, под, подтягивая новых людей, предлагая в разные формы сотрудничества тем, кто готов с нами вместе бороться, но, мне кажется, это, это способ, движения, движ, способ движения в будущее и демонстрация того, что в общем -то, альтернатива путинскому режиму существует, и мы готовы ее предлагать. Спасибо большое, Гарри Кимович. Спасибо. С вами были Гарри Каспаров и Даниил Константинов на канале форума свободной России". Оставайтесь с нами. Всего доброго.